Привет всем, недавно Фими выпустила новую прошивку для камеры FIMI PALM и для гимбала FIMI PALM. В новой прошивке добавили 100 Мбит в секунду поддержку и подправили баги гимбла. Так вот смотрите картинка вот такая. Но к сожалению эта картинка вот с другой камеры. Вот так после обновления записывает картинку Fimi Palm. И это большой-большой-большой косяк фирмы. Так что посмотрите, как перешарпена картинка. Это у меня уже третий дубль этого выпуска. Видео. Сначала я поставил на 265 кодек. Там был битрейт вообще 47 мегабит в секунду потом э, поставил 264 кодек там картинка вот стала вот такая першарпенная я как увидел я испугался что-то такого но но вот есть как есть вот смотрите пожалуйста сегодня солнечный день и картинка должна быть на экшен-камерах, на телефонах замечательная, но, увы, увы, увы, Фими все испортили. Раньше даже, вот когда после выпуска камеры они обновили на следующий день прошивку, эта прошивка по-моему, она в полностью, в полностью совсем неплохую картинку делала. Она была чуть-чуть мыльноватая, но по сравнению вот с этой картинкой она была прелесть. Я как ставил отснятые файлы на компьютер, я испугался от зернистости. Вот веток, смотрите, как выглядит ветки. Какой перешарп картинки. Ужас! Так что всем пользователям, кто имеете Fimipalm уже, кто обновились, пишите свое мнение, как у вас картинка. Мою картинку видите сами. Видите битрейт какой картинки. Так что я только буду надеяться, что что Фими быстро поправит этот косяк. И еще про гимбл. Гимбл тоже какой-то стал э, тупой по сравнению с предыдущим э, с предыдущей прошивкой э, 1.002. Э, иногда включаешь камеру, он э, э, направляется вверх куда-нибудь и просто, просто смотрит. Не знаю, не знаю это. Это прошивка гимбла или прошивка камеры, но, но что-то что что пошло не так. Не знаю, я буду писать ФИМИ э, и буду просить, чтобы пересмотрели прошивку. Пишите свое мнение, как вам, как у вас. А для тех, кого, кто еще э, думает только о покупке, э, я советую пока воздержаться. Пока ничего хорошего в этой камере я не вижу. Вот, Наверное, видите карпов в воде. Кто смотрит мой канал из предыдущих видео, где я снимал DJI Osmo Pocket айфоном, вот, видите, это дерево. Здесь должна быть паутина между ветками. Так что на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Кому видео полезное, палец вверх. Подписывайтесь. Будет больше информации. Следите каналом, так что всем пока и до следующих встреч!